Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикатором для бинарных опционов JBR Trend. Этот индикатор трендовый и был разработан и оптимизирован для рынка Forex и бинарных опционов. Индикатор применяется в торговой стратегии JBR Trend, где его расчеты используются для определения направления тренда и поиска точки входа в рынок. Индикатор платный и его стоимость на сайте продавца составляет 250 долларов но с нашего сайта его можно скачать абсолютно бесплатно для ознакомления. Индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов JBR Trend. Индикатор JBR Trend похож на классический индикатор MACD и строится на основе схождения-расхождения скользящих средних. Однако, если в случае с MACD трейдер может самостоятельно настроить периоды скользящих средних, то в индикаторе JBR Trend используется авторская методика усреднения, которая намного быстрее реагирует на изменения цены, при этом работая более слаженно и эффективно. В индикаторе JBR Trend есть несколько настраиваемых параметров. Период индикатора, цена, период быстрой скользящей средней, период медленной скользящей средней, тип быстрой скользящей средней, тип медленной скользящей средней. Тип скользящей средней позволяет выбрать метод усреднения цены, где простая скользящая средняя – 0, экспоненциальная скользящая средняя – 1, сглаженная скользящая средняя – 2, линейно взвешенная скользящая средняя – 3. Сигналы и торговля по индикатору JBR Trend для бинарных опционов. Основная функция индикатора JBR Trend – определение направления тренда. При восходящем тренде линия индикатора находится выше нулевой отметки и окрашена в зеленый цвет. А во время нисходящего тренда линия индикатора красного цвета и расположена ниже своей нулевой отметки. Рыночная тенденция тренд – это устойчивое направленное движение цены где трейдеры зарабатывают большую часть своего капитала. Это самая важная часть рынка, и именно поэтому очень важно знать, что такое медвежий и бычий тренд, что такое боковой тренд флэт. Также не лишним будет ознакомиться со списком лучших трендовых индикаторов для бинарных опционов на нашем сайте. Ссылки на статьи по указанным темам будут в описании под этим видео. Для этого индикатора рекомендуется использовать таймфрейм 30 минут с экспирацией 3 свечи. Главный сигнал индикатора JBR Trend, который вы будете использовать для покупки бинарных опционов, это пересечение линии индикатора нулевой отметки. При пересечении сверху вниз покупка контракта PUT с временем экспирации 3 свечи. При пересечении снизу вверх покупка контракта CALL со временем экспирации 3 свечи. Эти правила работают для всех таймфреймов от 60 секунд до 1 месяца. Чем меньше таймфрейм, тем больше рыночного шума, поэтому индикатор рекомендуется использовать на временных интервалах от 30 минут и выше. А мы на реальном примере сейчас попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута с экспирацией 3 свечи. Заключение. Индикатор JBR Trend – интересный и эффективный инструмент, способный давать хорошие сигналы для покупки бинарных опционов. Но не стоит рассчитывать, что индикатор будет давать только прибыльные сигналы для входа в рынок. Поэтому фильтруйте и дополняйте сигналы индикатора другими методами анализа рынка, среди которых можно выделить технический анализ, графический анализ и метод Price Action.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 Также подпишитесь на наш канал Win где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!